Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». Сегодня речь пойдет о кабачках. Урожай на кабачке всегда отменный. Это летние вкусные и очень полезные овощи, без которых трудно представить летний стол. Да и рецептов приготовления блюд из кабачков тоже великое множество. Подписывайтесь на наш канал. И мы будем делиться с вами рецептами блюд из кабачков на каждый день, на праздничный стол. А также расскажем, как их приготовить на зиму, законсервировать или заморозить. Сегодня я расскажу, как приготовить любимые многими вкуснейшие оладушки из кабачков. Для их приготовления нам понадобится молодые кабачки 3 штуки, укроп 1 пучок, 2 яйца 2 зубчика чеснока, мука, сколько потребуется, соль и перец по вкусу. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Я уверена, что вы уже научились самостоятельно рассчитывать калорийность своего блюда по книге, которую я вам подарила, а если нет, то скачайте ее прямо сейчас и начинайте считать калории. Начинаем с того, что натираем кабачки на крупной терке, солим, и отставляем минут на 15, чтобы они дали сок. В это время измельчаем зелень и пару зубчиков чеснока. Через 15 минут нужно отжать кабачки, отделить от сока как можно тщательнее. Затем нужно соединить кабачки, зелень, яйца, муку, соль, специи и все хорошо перемешать. Тесто должно получиться как густая сметана. Такая консистенция достигается добавлением муки в тесто. Обжариваем оладушки на подсолнечном масле с обеих сторон. Вот такая красота и вкуснота получается в итоге. Желаю вам приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке под видео и получите в подарок книгу с полным набором калорийности продуктов и готовых блюд. До новых встреч!